Дизель-генератор 100 кВт, выполнен на базе двигателя Ямс. Генератор Стэнфорд, номинальная мощность 100 кВт, выполнен контейнер типа Север. Электростанция, точнее сам контейнер, выполнен на полозьях, что предполагает удобство передвижения. Предусмотрено три вентиляционных окна, автоматические жалюзи. Так, внутри контейнера э, стоит сам двигатель с генератором. Контроллер у нас комаповский. Также присутствует у нас система освещения 220 вольт. 24 вольта. Э, внутри контейнера выполнен шкаф AVR. Также предусмотрено два конвектора. Производитель торговый дом электроагрегат, город Новосибирск. Ну, вот таким образом выполнена электростанция.